Ром, не торопись, пожалуйста. Да ну, елки-палки, ну давай быстрее, блин. Что ты все делаешь так медленно, как черепаха идешь? Плохо чувствую себя, Ром. Все да. себя сейчас плохо чувствуют, знаешь, время такое. Блин. Ром, давай присядем, устал я. Я устал от вечного твоего mm -hmm. бурчания, блин. Пап, а когда вернется мама? Я по ней очень соскучился. Сынок, ты уже достаточно взрослый, чтобы я мог сказать тебе правду. Мама уже не вернется. Она... Она ушла. Ушла навсегда. Но знаешь, она просила передать тебе чтобы ты был умницей. Чтобы слушался старших и нашел много хороших друзей. Мама ушла, потому что ты ее часто ругал? Нет, малыш, ты что? Конечно, нет. И знаешь, хоть ее нет с нами, она всегда будет рядом, здесь. Слушай, Натей, извини, что я так груб с тобой в последнее время. Я неправда не знаю, что со мной происходит, но я вам обещаю справиться. Я вас буду любить и берегать. Все будет хорошо.